С потенциальными партнерами окажется договориться намного проще, чем ожидалось в прошлом году и, может быть, даже как вы ощущали. В кармане у вас всегда будут водиться даже лишние средства, да и любые финансовые проекты обещают вам очень хорошую прибыль. Можно идти на разумные риски в этом году. Любовь и семья. Близкие люди будут особенно нуждаться во внимании и заботе. В романтической жизни у вас наступают перемены. Брак в этом году обещает прекрасные отношения. Сфера здоровья. Активный образ жизни следует чередовать с достаточным количеством отдыха. В середине года вам будет нужен особенный упор на физические упражнения. Это, в принципе, отличный год, чтобы начать какой-то вид спорта.